Я бы не стал записывать этот ролик, если бы не звучали оскорбления к людям, к народу, который вы хотите за собой вести. По поводу этого я хочу вам сказать, Юрий, если ты служил а ты служил, наверное, в Советском Союзе, ты помнишь присягу, данную советскому народу? Если ты повел за собой народ, то будь добр, исполни все то, что ты зачитывал в этой данной присяге. Если же не сможешь сделать так, и не надо заблуждать народ вести его куда-то на выборы в цики создавать женщинам проще женщины из этой присяги могут зачитать только последний пункт если вы хотите за собой народ вести то дайте эту присягу зачитайте ее Ролик будет висеть на моем канале до тех пор, пока я не услышу данное обещание народу, которое вы за собой хотите вести. У меня все. Нам лица физические совершенно не нужны в Советском Союзе. Поэтому мы с удовольствием вам все вернем, уважаем. но должны неуважаемые, скажу так, но должны соблюстись определенные и процедуры. извини. Заявление извините, обязательно указывается причина отзыва воли и изъявления. Обязательно. На каком основании это вы делаете? На что вы ссылаетесь? Это все для здравомыслящих. А больные автоматически на континентальном шельфе мы не можем допустить на территорию Советского Союза. Что-то непонятно вообще. А вы кто? Как, как, как ваше заболевание называется, извините меня? А, а заболевание называется инфекция. Угу. Инфекция, о которой мы говорили, она мутирует. Мы же вас предупреждали еще месяц назад. Но мы-то не держимся за вас, вы понимаете, это всего лишь... Нам 20. нужны только осознанные... Да. зачем вы нам тут нужны ни шатка, ни валка? Но дело в том, что уже сказали, кто первый, кто ты съел мясо кусок. Понимаете? Съел мясо кусок. Uh -huh. Так я говорю Лене, uh -huh. вот лично говорю, Лена, ты материал, который используют и выбросят, ты никому абсолютно не нужна Приятно, Потому что мы тебя пуска. как раз знаем, что ты из себя представляешь котел вот, постоянно хожу и смотрю, сок твой никто не пил, да, который ты сюда принесла в упаковках Никто к нему даже не прикоснулся И гостей ваших друзей да. тоже не ждем Никакие Нет. нам подружки ваши, знакомые Нам эта грязь здесь не нужна и Москва приняла решение, а они же были с нами, и постоянно с нами соглашались, присылает нам это чудо, которое они сами разработали, сами заполнили и отправили. Так где-то у него глобус какой-то деформированный. А у них да? там, все все деформированные, деформированные, там все деформировано, там да. все деформировано, деформации полностью.